Привет, я Шок. Сегодня мы открыли 200 новых кейсов вместе с художником скинов и с Максимом Бахтином. Все ролики с Максом не собирают больше 80 тысяч просмотров. Я боюсь, что это последний с ним ролик. Сегодня случилось чудо и лютое совпадение. Мы уже снимали интервью с Оливером, когда он попал в кейс комьюнити со скином Эмки. А в этом кейсе оцепнули его скин на p 90 Все бы ничего, но сегодня Valve неожиданно убрали скин на АВП Дудл Лор и заменили его на скин Оливера. То есть в одном кейсе два скина от одного человека. Интервью с кем вы можете прямо сейчас посмотреть. Этот ролик стоит точно твоего лайка. В честь такого удачного события я разыграю 5 новых авиков в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании этого ролика. Погнали. Мы уже в CSGO и сейчас я буду открывать 200 кейсов, но не один, а с человеком, который нарисовал скин для этого кейса. А именно, P90. Вот этот скин нарисовал Оливер Мадара. Hello, guys. <charming> <с donner> Спасибо, что позвали. И еще один скин нарисовал наш гость. Максим, какой из этих скинов нарисовал ты? А эти перчатки сделал специально оформлю. Видишь, такие золотые. Это, мои, это мой круг дело. Надеюсь, no Надеюсь, его будет. Котор которые сегодня упадут, тебе базарят. Они сегодня тропнутся. У нас всегда с кентами такая тема, что мы докупаем, там не знаю, там 10 своих скинов, подписываем их, и друг другу дарим, типа, как от типа вот и все такое. Да, у меня вот такой С есть. Подписи. У меня есть вот такая вот штучка. Вот. А, я понял. Так, ладно, Красиво. давайте, давайте начинать. полетели Кстати, да, ну понятное дело, я сейчас буду тебя спрашивать про какие-то моментики, про то, как это Его. все по получилось. Когда ты узнал то, что твой скин добавит Да, я узнал это по факту типа. Я просто проснулся утром, что-то делал, и мне пишет просто, чувак, знакомый, типа, поздравляю, взяли, я такой, да ладно тебе, что-то, что ты что гонишь. Потому что оно же письмо приходит, вот, а типа я смотрю, письма нету, я говорю, типа, ой, все, короче, не это, а материться можно, кстати, на, на стриме или нет? Вот честно, сказал бы раньше, да, можно, сейчас уже нет, потому что YouTube очень сильно Желтая монетка душит, старик. А, хорошо, вот поэтому я постарался быть вежливым человеком. Спасибо, спасибо. Ну, в общем, я ему сказал, типа, нет, я тебе не верю, только не в такой форме, конечно. Потому что меня уже один раз так это ребята пошутили надо мной в прошлом кейсе. Я там две недели в депрессии ходил. Вот. Они там, кстати, подделали эти там. Подделали даже скриншот, вставили мой скин и, типа, его взяли. Я прям уже первые 20 минут я верил, что меня реально взяли, а потом понял, что нет. Это было максимально emotional damage просто. Вот. А сейчас была, типа, похожая ситуация, потому что письмо не пришло. Я ему говорю, типа, не гони, чувак, это, типа, не смешно, потому что в прошлый раз реально в депрессию впал. <laughs> вот, а потом реально через минут 10 там пришло письмо. И я такой, ого, серьезно? И, ну и все, у меня сразу стал хороший день. У меня как раз типа через пару дней должно быть день рождения вау, просто, такие молодцы, просто классный подарок на день рождения делали. На прошлом интервью ты говорил о том, что очень хочешь попасть в кейс, чтобы получить роялти. А в прошлый раз ты получил 100 тысяч долларов за скин в Dream and Nightmares. Вопрос. Поздравляю тебя опять же с роялти. Поздравляю с своим личным скином. И второй момент. Потратил ли ты уже весь этот гонорар? Давно уже. Сколько прошло? Полтора года или два? Прошел год, наверное. Но меня в Новый год взяли. И чуть больше года, получается, прошло. Под Новый год же вышел этот кейс. Но там, типа... На самом деле, я-то с Раста еще там, типа, нормально тоже денег поднял. Но суть в том, то что мы открыли студию. Да, у меня там что-то, типа... 15 или 16 ацепта ой господи да я помню про эти рассказы кстати 16 ацептов в расте это больше чем один скин в кейсе ой да да наконец-то за носик, да, ЗА НОСИК, да, ЗА НОСИК, да, ЗА да. НОСИК ЖЕСТЬ, Заносик. она такая дорогая Слушай, ну, я... Фи -филд. Фи -филд. А какой фактор Слушай, ну да, я буду с ней происходит. играть, чел, я ее оставлю, я хочу с ней играть Наконец-то я на память, выбрал на память, то, братчик, с чем я буду играть, у меня не было эмки такой А сколько стоит, посмотреть? Я думаю, 400 310 долларов, господи, это лучше, чем перчатки, возможно Слушай, Мадак, кстати, такой вопрос А у тебя были первые эмоции, когда ты увидел письмо, тоже твой скин приняли, вот вот увидел это письмо вот первые секунды что ты вот почувствовал то есть типа тебя там как нибудь с вот этого кейса или с да да вот вот снова снова снова у тебя такое знаешь ощущение когда ты радуешься но у тебя нету такой жести что как тебя типа как ты выразился типа тебя застанило ты типа поверить не можешь на самом деле я вот целый день даже поверить не мог вот этот первый что это реально случилось и что это все все теперь типа изменится это же реально просто меняет полностью твою жизнь это может тринь наверное с каким-то лотерейным билетом, да? Когда у тебя да, вчера да, ничего не было, а сегодня у тебя... Да, но там же ты, когда выиграешь, ты сразу типа в шаках такой. Ну, хотя там тоже, наверное, не веришь сначала. Я не знаю, ни разу не выиграл лотарей, ничего. А ты можешь рассказать какие-то истории по людей, которые делали скины? Может быть, кто-то э, заработал огромное количество денег, вспился, умер, может быть, кто-то стал владельцем какой-то дизайнерской студии? Даже не знаю. И вот я знаю Хиксета вот, достаточно близко, типа... Вот он сейчас бар, типа, в Москве открывает. Ну, у него уже шесть, типа, спинов в игре. Он шесть? Прям... Чтобы крышу кому-то сорвало, даже не знаю. Был ли ты на грани? Да, да, мне кажется, мне даже сейчас уже, типа, подсрывают, на самом деле. Короче, у меня же Royal не было. А вначале, когда тебе много денег падает, и там у меня сразу-то упало, там, в я я эту студию открыла и, типа, у тебя есть деньги, и ты привыкаешь их тратить, типа, вот на всякие, там, типа, в там, на всю эту хуйню. И потом ты такой, деньги заканчиваются, а ты продолжаешь их тратить, как будто ты как будто они у тебя бесконечно будут. И я помню, я полетел в Джекарду, у меня оставалось 8 тысяч долларов, по типа, все мои бабки в вообще были. И я поехал, и на 7 тысяч долларов закупился, типа, просто... Блин, а одежда? Да. А потом я приехал домой, у меня, короче, мне надо было распределить на что-то купить у меня короче осталось 200 долларов и я пишу окей и покерешь пиздец? попить играть и не мне денег И, короче Акевич... да я не ссоры отец не кидают типа денег и на следующий день не приходит отцепь прикиньте то есть, Ой, он... я ж типа статуировок ушел у меня был какой-то определенный лимит денег в начале, который я заработал. И просто мы их тихонько тратили, чтобы я мог делать типа, работать и не ездить, на работу. И вот буквально, когда они начали заканчиваться, у меня прилетел первый акцепт в Расте. Я тогда купил ноут, у меня опять начали заканчиваться деньги, потом опять отцепт прилетел. Потом еще потом в кэске, типа, и вот каждый раз вот так вот <с> деньги заканчиваются, а теперь чик обратно прилетает. Слушай, Эрик, а там, а там Авик, кстати, выпал? Сколько он стоит? На еще? Да, мне выпал за это и время. Видел, Уже да, Авик, АВИ, да, еще, да, еще по 90 иначе. твой выпал. И, кстати, твой по 90 стоит 10 долларов. Там, том, что... там нормально сейчас дропается, кстати, на фончике Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте GDrop И я вам сейчас покажу их новое обновление акций Во-первых, у них есть скинопад Если вы делаете депозит 1000 рублей условных Вы получаете 1000 вейппоинтов И нажимаете на кнопку обменять И вам сайт решает выдать какой-то приз Мне сейчас выдали АКС-47 аквамариновую месте. Это абсолютно кэшбэк Это просто халява, которую я получил Из-за того, что сделал депозит Второй момент, это подарки от Санты Два раза в день обновляются задания Чем больше заданий вы выполняете, тем больше у вас баллов Если вы накапливаете то количество баллов, которое нужно Вы попадаете в топ 100 И забираете гарантированный приз в 2000 рублей К примеру, тут задание создать контракт минимум на 2000 рублей Два контракта, давайте его начинать делать 3200, это первый контракт Все, это еще один контракт И все, наше задание не выполнено Такая вот история И давайте откроем какой-то кейс с перчатками Хочу перчатки, хочу синие перчатки Вот это мои легендарные перчатки, просто обожаю я очень хочу их Ожидайте следующий ролик про КС именно с этими перчатками Не забывайте про мой промокод CLUB33 Вы получаете плюс 11% к депозиту к любой сумме А мы идем дальше А куда выгоднее попадать э, авторам в синьку условно, фиолетовую либо в красную? Конечно в синьку Вы все получаете одинаково, одинаковый процент Потому что мы получаем процент с ключа, а не с а, цены пушки а с ключа только получишь С ключа. То есть даже не с кейса. Даже если вот вы купите ключ, даже вы откроете, кейс не откроете. Это уже это у нас не касается. Вы купили ключ, и нам пришел процент именно за ключ. Поэтому на всех с красным, с синим, типа, делится одинаково. Но красных только две пушки, а синих много. И, типа, просто тупо... Легче попасть, попасть с синькой в игру, потому что слотов просто намного больше. слотов да, больше. Да. Вот, кстати, вот насчет Часто синьки, вообще. вот это тоже мой знакомый тип сделал. Скар сделал. Скар очень крутой. Я, честно говоря, он, мне кажется, он должен быть в пиолке. Странно, что он в синьку вылетел. Плитка, плитка. Но вот видишь, вот плитка. ты думаешь, что это как стенка туалета, а это на самом деле жесть как качественный, круто сделанный скин. Типа... Ну, из-за того, что 2D сделано в стиле объема. Ну, объем ну, да, ну, вообще да, мы... В целом, по дизайну, типа, по тому, как цвет переходит один в другой, как это все цвета расположены, именно вот со стороны дизайна это просто очень классная работа, если сравнить вот с многими другими сканами. Ну, конечно, я не буду говорить плохо скины. Ты хочешь сказать про этот мп 5 я, пон... я понимаю тебя. Да. То есть вот эта работа делается просто 10 минут. Вот я серьезно говорю. Ну вот как раз-таки за объем я же до сих пор играю вот с этим галашом. То есть мне нравится картель из-за того, что он очень сложно. Посмотри. Он же тоже входит в Список да, да, да. С одних самых сложных, сложных скинов. Ребятка, у нас очень много выпало Синки. Сейчас я сделаю из всего этого дела контракт. И покажу вам только конечный результаты он, как -то, как -то Ой, еще одна м Ох, как хорошо МК падает. Ой, как хорошо она Прямо падает. Так, я хочу тебе задать такой вопрос. Очень актуально. Как ты знаешь, сейчас нейронка становится популярной. А возможно ли такое, что CS:GO кто-то решит схитрить и нарисует скин нейронкой? А я тебе скажу больше. Я знаю лично таких людей, которые рисовали скин нейронкой. Но вот там смотри. Допустим, вот это вот. Это может быть с нейронкой? Не, это не может быть нейронкой. В любом случае нейронка, она как бы... Она не может тебе под скин... Потому что мы, когда рисуем скин, мы же под не знаю, типа по геометрию рисуем, например. А нейронка, она такого не поймет, она просто тебе что-то генерирует левое. И чаще всего там косяки какие-то есть. И ее можно использовать для фона. Вот я знаю много людей, кто использовал нейронку чисто чтобы подкладку под основной арф, типа... Ну, типа, что-то там расходятся какие-то полоски, там, вот эта вся херня. Это, как бы, спокойно нейронка делает, и, типа, и достаточно красиво и классно. А именно сам арт, если ты хочешь, то, конечно, нет. То есть, это можно использовать как референс, например. Тупо ты пикаешь нейронкой 10 там в разных вариантов, и что-то из них красиво выбираешь, что -то тебе понравилось, и уже адаптируешь это нормально, перерисовываешь, что-то такое. Так, осталось у нас не так много. Я открою, открою быстренько, потому что... Затягиваем уже, нам падает м Ну, а как иначе, 200 на кейсов Но, я вам скажу так Сегодняшнее открытие, оно меня удивило Мы реально много получаем Слушай, мне не падал нож уже очень долго Я все-таки хочу это увидеть, поэтому я буду вот так вот Сначала перчаточки, да, будут Ножик, нож. ой, да, перчатки Кстати, а какой кейс больше открывают? С перчатками или с ножами? о я даже не знаю Но я думаю, что... С перчими больше открывают вот именно клатч, мне кажется, самый открываемый кейс. Может быть, я конечно ошибаюсь, но насколько я знаю, он один из точно самых открываемых. Ну там перчи, значит, наверное, перчи. Но чем меньше кейсов с перчами, тем дороже перчи. Правильно понимаю? Должна быть лимитированность какая-то. Нет, я думаю. ой, мне выпал по 90 твой ста да. Кайф. ты заметил а что тебе? я сделал тоже что он фиолетовым становится типа когда... качество чем он больше да Мка же вообще э, стоит в итоге дороже закаленная да ладно. А, ну да. Стоит дороже, чем ла ла ла ла ла ла ла ла ла также будет или нет? Интересно. ла ла ла ла ла ла ла ла ла Наподевался как-то не обратят внимания Смотри, на месте Вальф. Вот сейчас ситуация в целом у CS хорошая, аудитория есть, хоть и на киберспорте цифры падают, но все нормально, деньги зарабатываются. Что ты бы сделал на их месте сейчас с индустрией скинов, чтобы было бы только больше Больше доходов, больше аудитории. Мы на самом деле все ждут же Source 2, правильно? Да. Кстати, вот и вопрос, связанный с Source, и с переносом скинов на этот, на новый движок. Вот я, честно говоря, не знаю, но у нас есть теория, но лично у меня, что там же есть, короче, когда ты делаешь скины, там есть стайлы, типа так называемые, типа Gunsmith, Custom Paint Job, там то все, и они постепенно добавлялись, вот. И вот Gunsmith — это самый последний стиль, который добавился, под который можно делать скины. И мы полагаем, что они должны добавить 10 стиль, в котором можно будет делать что-то подобное PBR, типа, где можно будет уже... Говорить, ну как говорить, типа указывать на картах, где металл, где пластик и все такое Потому что сейчас это делать невозможно И приходится типа через костыли это все реализовывать И вот мы все очень сильно ждем, чтобы можно было делать это под PBR, типа того Потому что это, мне кажется, это будет очень кайфово. Это будет новый уровень скинов вообще. Условно, когда выпустят новый движок, Сурс второй, старые. Что будет со старыми скинами? Типа, просто ставят. Да, конечно, принесут. Да, конечно, они, же... прям, они прям все скины будут Но они же не есть, фрики. Же там... Так это же один, одна и та же стратегия, одна и та же формула. Почему какие-то скины не должны приносить, какие-то приместят? Все будет да. во втором сурсе. Я полагаю, что все останется 100% Крайний на сегодня кейсы. Раз. Два. Ой, хорошо, но нет, ну нет, не очень. очень. Сколько у тебя скинов сейчас подготовлено для релиза? Mm, ни одного. Но я сейчас сделаю один скин с тебя. Сотрек, сотрек. Нормально. Из прямо завода это супер кайф. Батлскарт. Батлские. Ну слушайте, он не выглядит как батлскарт. Хотя нет. Ни вал, одного розового, вид. кстати, прямо завод не упал за, за все два ролика, которые мы снимали. Ну, сейчас красный калаш упадает. Одна синего, да. Но. Ну. Я получу получил, как бы тоже. ГБэн, такой, Но уйдешь? в целом мы в минусе если да, говорит. Кстати, Dreams and Net Mars открывают очень жестко, хорошо, почему-то. И мы такие смотрим на это. Без роял ти. У нас 5 декут. Все. Сейчас будет два У меня разозлил. Он меня разозлил. Добивай, добивай, добивай, добивай. До депки, добавки пошел, до депся. О, бэт. Ладно, ребятки, что я могу сказать вам Мы заработали с открытия 200 кейсов м которая стоит долларов 300 Ави, которую я продам М-ку, которую я продам э, Все в целом Наверное, будет стоить около 400 ну, хоть долларов. Хоть да, я доволен этим открытием. Плюс у нас было такое мини-интервью с художником Скина под 90. Мне кажется, это классный интерактив. Поэтому, если вам понравился этот материал, если вы кайфанули, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и ждите мой новый ролик, который выйдет уже совсем скоро. И не забудь про конкурс, который у меня в телеграм-канале. Переходи прямо сейчас. С тобой был я, Эрик Шоков, Максим Бактин и Оливер Мадара. На пока. фончике просто посидел. Все, всем пока.